От чего зависит период колебаний пружинного маятника. Будем подвешивать к одинаковым пружинам грузы разной массы и измерять период колебаний. Заметим, что чем больше масса груза, тем больше период колебаний. Затем будем к пружинам разной жесткости подвешивать один и тот же груз. Опыт показывает, что чем больше жесткость пружины, тем меньше период колебаний маятника. Перед нами формула периода колебаний пружинного маятника. Свободные колебания, которые могла бы совершать система в отсутствии трения, называют собственными колебаниями.